Следующее качество, которое важно, не менее важно, это принятие. Вот вообще принятие – это чисто женское качество. Мужчина – это отдающая фигура. Вот чтобы вы понимали, если мы с вами рассматриваем а, сущность вот, интимного сближения мужчины и женщины, то мужчина там накапливает ресурс семьи, да, и отдает его женщине. А задача женщины его принять это – это трансформировать во что-то другое, в новую жизнь. Поэтому… Если вы не готовы принимать от мужчины, вот вам кажется, что нужно вот все делать самой, что еще хуже, например, если у вас есть чувство вины, если вы принимаете что-то от мужчины, будете думать, ой, что-то я буду должна, что он потребует за это. Конечно же, такие мысли не возникают просто так. Это все следствие негативного опыта определенного с мужчинами. И э, ваша задача... Э, если вы хотите в себе раскрыть вот это принятие, привлекать в свою жизнь щедрых мужчин, воспринимать то, что вы можете брать за благодарность, как достоинство, а не как что-то, от чего нужно избавиться. Что, непонятно, что имеется в виду про принятие себя и мира или что. Нет, это не только принятие себя и мира, это принятие того, что приносит мужчина. Вот мужчина добыл мамонта, принес какой-то ресурс, и вы его принимаете преобразуя собой, там, приготовили из мамонта, например, еду. Он вам принес деньги, вы эти деньги приняли за благодарность, принес вам цветы, вы их приняли. То есть для того, чтобы в отношениях, чтобы семейная система существовала, в ней должен происходить обмен. И вот этот обмен заключается в том, что мужчина добывает, женщина принимает. Мужчина отдает, женщина берет. Конечно, вы не сможете принимать от мужчины, если у вас есть, например, какой-то блок внутри, что, например, вы недостойны, чтобы э, что-то принимать, или вы что-то будете должны за это. Например, он вам там переносит цветы, а вы на следующий день тоже цветы. Ну вот так, чтобы в долгу не оставаться. Вот, вот обмен заключается в том, что он переносит вам цветы, а вы ему говорите «Спасибо, дорогой, мне очень приятно». Мне очень важно, что это, это, что это сделала. Люблю тебя, обнимаете, там, целуете его. Ну, если у вас отношения уже близкие. Или просто благодарите искренне. Вот это вот и есть обмен. Он вам цветы, а вы ему чувства. Вообще вот на рынке мужчин чувство это очень ценный ресурс, потому что сами по себе мужчины в силу э, воспитания, в силу ценностей, которых мужчинам с детства прививают – они менее чувствительны, то есть они более активны, деятельны, то есть мне классно вообще действовать. Вот представьте, это, вот мужчина – это воин, это охотник. Если у него будут много чувств, он не сможет охотиться и убивать, и побеждать, и захватывать. Но женские чувства для мужчины – это ресурс, это вот как раз-таки то, что мужчину может вдохновить.